всегда идет пульсация баса по 4 ноты 1 три четыре и на фоне басовой линии идет мелодия зажимаем на девятом ладу третью струну вторым пальцем средним и играем шестой бас затем играем эту третью струну затем играем вторую шестую бэнд запомните что когда вы играете бэнд на акустической гитаре желательно делать бэнд не одним пальцем а двумя пальцами то есть если вы играете бэнд на десятом ладу то вам обязательно должны помогать второй и первый палец указательный и средний то есть это будет звучать так никогда не делайте бэнд одним пальцем это считается неправильно потому что бэнд Обычно подразумевает поддержку других пальцев. Дальше идет у нас шестой бас. Дергаем третью струну, вторая, восьмой лад, десятый лад, вторая, потом бас и возврат идет. Фактически как первый такт, но только здесь немножечко разнообразнее по нотам. То есть мы играем шестую струну. Третья струна, зажатая на девятую ладу. Вторая. Потом десятый лад. Шестой бас. И идет возврат на восьмой лад. Вторую струну. Второй так играет старый. Дальше мы играем первую шестую вместе. Потом зажимаем на втором ладу. Вторую, третью с шестым басом. И здесь нужно сыграть то есть это вот такой прием хаммерон достаточно быстро шестая третья дергается на первый лад мы ставим первый палец и на втором ладу играем четвертую струну указательным пальцем третий так звучит так дальше мы играем второй на втором ладу зажимаем вторую и третью шестым басом и здесь играем опять Hammer On. Шестая и третья открытые. Третий так. Четвертый так звучит так. Еще раз в медленном темпе. Далее играю пятый бас. То же самое зажимаю на девятом ладу. Третья струна. Бас теперь идет пятый. И все то же самое, что было с шестым басом. Еще раз. Бас, третья струна, бас со второй, потом идет бенд. Причем бенд я делаю тогда, когда дергаю бас. это время я поднимаю три пальца. Опять бен. И возврат. Первая. Первый пальц. И вот сюда. И дальше идет то же самое, что у нас было до этого. Шестая первая вместе. Дальше дергается на втором ладу. Вторая третья с шестым басом. И здесь идет прием хаммер он. Это у нас уже было, то есть мы играем в медленном темпе. Хаммер он на первом ладу. Далее мы играем барре на четырех струнах на четвертом ладу и мизинцем зажимаем Мизинцем нажимаем седьмой лад. Четвертый бас, первая и вторая вместе. Затем мы ставим вот сюда третий палец, играем с четвертым басом. Дергается первая, вторая, четвертая. И дергаем второй палец, ставим на пятый лад. Дергаем первую, вторую. И два раза бас, четвертый. Дальше мы играем открытый пятый бас, ставим на пятый лад мизинец, на второй лад ставим. Первый палец указатель, пятый бас, две струны, потом третий палец ставим сюда, второй сюда, второй, шестая вместе, дальше мы играем вот такой ход блюзовый, шестая первая вместе, второй палец ставим вот сюда, сюда ставим третий. С пятой открытой двигаем. То есть мы второй двигаем с третьего до первого лада. Дальше идет, в принципе, все то же самое, как в начале. И в конце мы берем вот такие аккорды. Обычно это стандартное окончание в джазовой или в блюзовой музыке. Мы берем нон-аккорд, нажимаем мы это на восьмом ладу. Играем по всем струнам и идем к седьмому ладу. Все. Ссылочка на таблатуру будет в описании. Подписываемся на канал, ставим лайк и до новых встреч. Пока.